Скитается каждый, кто века моложе. Горят метеоры, проносится шквал. Но мир не враждебен, хотя и безбожен. Герой вышел в космос, не дальний, но все же никто высоко так еще не взбивал. И о Земле. По счастью вернулся с орбиты Гагарин. Космос стал ближе и звезды о плечи. С китайцами жаждет ли встречи татарин, а улах Москвы и удельных окраин Скитается многоязыкая речь.